Всем привет, друзья! По одному из недавних своих видео я клеил на свой автомобиль антискол стрелка 11, который находится над лобовым стеклом. Клеится очень легко и просто, но в продолжении защиты автомобиля я буду клеить сегодня антискол на колесные арки. Чтобы защитить от пескоструя, от попадания каких-то мелких камушков будем клеить на все четыре арки. Антискол абсолютно такой же, как и... Здесь, как над лобовым стеклом, приклеен. Так что давайте распаковывать и будем приклеивать. Антискол опять же приехал в двух таких тубах. Здесь по две штуки в каждой. Также в комплект входят спиртовые салфетки для обезжиривания. Ну и сами резинки антискол. Итак, клеить мы будем от начала бампера. Выглядеть это будет примерно вот так вот. И, соответственно, по арке далее до прызговика. Клеится все очень просто. Сейчас я буду обезжиривать. Можно использовать специальный обезжириватель. Я буду использовать комплектные салфетки. Итак, протираем. Тут, кстати, уже есть один скол. Вот как раз от таких сколов мы будем защищать арки. Так, отклеиваем примерно на сантиметр, как обычно, и прикладываем. Поднимаем немножко вверх. Так. Равниваем и начинаем тянуть ленту и приклеивать Сначала прикладываем, прижимаем А потом потихоньку вытягиваем ленту и приклеиваем Вроде получается ровно так, все, дошли до конца, до брызговика. Сейчас нужно будет отмерить и отрезать. Еще раз проходим. Прижимаем. И вот так вот у нас получилось а главное то что теперь насколов здесь не будет все будет прилетать в эту накладку так ну а теперь нужно на оставшиеся три арки наклеить и уже покажу конечный результат так ну что друзья все готово на все четыре арки я наклеил вот он конечный результат Смотрится, кстати, очень-таки интересно. И на той стороне также. Наклейка заняла примерно минут 15-20. Все клеится очень легко. Опять же, результатом я доволен уже сразу, так как все-таки сколы уже были. Я смотрел, то есть в некоторых местах уже были сколы на арках. Соответственно, тем самым наклеив этот антискол, мы уже обезопасили арки. Друзья, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, как вам внешний вид. Я считаю, что хуже уж точно не стало. Со стороны смотрится прям вообще отлично. Ну что, друзья, вот и наклеил я на все четыре арки антискол. Результатом я, как и говорил, остался доволен. Время, опять же, покажет. Ссылку на антискол я оставлю, как обычно, в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите свои комментарии. Всем удачи на дорогах. Всем пока.